У нас в этом году подготовка намного лучше. Мы надеемся принести своей стране медали и надеемся достойно выступить. Казань такой, не знаю, очень простойный такой, не знаю, город. И люди очень